Здравствуйте, красивые девушки. Сегодня мы поговорим о вас, а точнее о красоте ваших ножек. Ведь так хочется одеть красивую юбку или шортики и показать всем свои стройные ноги. Но сосудистые звездочки не позволяют нам этого сделать. Для устранения этого, по Тожан клиник мы выполняем склеротерапию. Это безопасный и эстетический метод избавления от сосудистых звездочек, змеек. Варикозных вен, которые используются во всем мире уже более ста лет. Суть этой методики сводится к тому, чтобы исключить пораженный сосуд из кровотока. Для этого его склеивают. Роль клея в данном случае выполняет склерозант. Он вводится через очень тонкие иглы, которые пломбируют сосуд изнутри. Затем вместо инъекции сдавливается сверху специальным пластырем и одевается компрессионный чулок. После завершения процедуры необходима пешая прогулка в течение 30 минут. Сама по себе процедура абсолютно безболезненная и занимает от 30 минут до 1 часа. Современные склерозанты абсолютно безопасны и обладают анестезирующим действием, поэтому их видение не вызывает каких-либо неприятных ощущений. Склеротерапия – это золотой стандарт устранения сосудистых звездочек и мелких варикозных вен и является более предпочтительным, чем лазеротерапия. Клеротерапия обладает несомненными преимуществами и достоинствами перед альтернативными методами, а именно минимальная травматичность, безболезненность этой процедуры, отсутствие каких-либо видимых рубцов и быстрая реабилитация. Запишитесь на консультацию в Патвожан Клиник, и я верну вашим ножкам красоту.